вечер день ночь не знаю что у вас там тема сегодняшнего расклада арт вдохновения это сюрпризы в работе осенью, Конечно же, э, хорошие. Мы о хороших сюрпризах только говорим. Зачем зацикливаться на плохих сюрпризов и, и не все плохие сюрпризы, э, они такие плохие, как вы думаете, на первый взгляд. Поэтому давайте мы разложим 12 таких интересных сюрпризиков для каждого знака зодиака. Можете рассматривать как? Э, без знака зодиака, вот которая вот мне карта понравилась, на такую можете тыкнуть просто потом число и в описании и под видео. Там можете тыкнуть на время, и сразу будет все ясно и понятно вам, и дана будет некоторая информация. Э, хотите по знакам, хотите что выбирать? Хотите хоть, хоть все, выбирайте каждую неделю по одной, поэтому как вам угодно. Сюрпризы в работе еще будут иметь такой характер, что даже если у вас нет работы, но ну, может быть что-то вы хотите, допустим, найти, а какую-то некую все-таки карточку, кар карточку, карточку выбрали, какой-то вариант тоже выбрали, может быть, вы что-то услышите для себя? Но вот даже если у кого нет работы, ну кто задумывается над этим? Если кто-то ждет повышения, либо новую работу, вот в каком бы ни были вы статусе. Я понимаю, ну что, вот, вот что ты сборную солянку делаешь? Да, вот сборную солянку еще. Потому что я люблю солянку. Кто за то, что любит солянку, ставьте лайк и говори, и пиши хэштег Люблю солянку. Поэтому давай, сюрпризы в работе. Так, давайте. Давайте. Так, это для первых. Овнов. А потом тельцы, тельцы. Для тельцов. У -у -у, и не надо далеко ходить особо. Для тельцов. Потом для близнецов. Для раков. Давайте для... Вот раки, вот, они прям вылезли. И для львов. Альфа прямо рядышком. Лев. Давайте для дев. Вот здесь под камушками. Давайте для весов. Угу. Для скорпионов. Для стрельцов. Для козерогов. Для водолеев и для рыб. А для рыб вот две, вот я хочу две. Две для рыб, нет, три. двадцать три. Три для пущей ясности. Три для пущей ясности. Потому что я захотела. Вот хочу три, вот и все. Поэтому вот здесь вот, короче, как-то так. Ну еще пара кулинарных тоже сейчас пройдемся. Давайте для овнов. Ну, такие-таки подсказочки, тоже сю сю сю сюрпризики. Посмотрим. Может быть, будет одна и та же информация. Может, какое-то дополнение от, от Ленорман. Ну, слушай, сегодня. Давайте для овнов у нас, для тельцов, для близнецов, для раков для львов, да. для дев, дев, дев, дев, дев, дев, для весов, для скорпиошек, для стрельцов, для козерошек и для водолеев и для рыб, рыбушки. Поэтому выбирайте. В принципе, давайте поставим... Поставьте на паузу, если вы там слушали меня. О. Так, погнали. Погнали. Так, это у нас три для рыб. Вот так. Главное, ничего, чтобы не помялось, не перепуталась. Зачем нам надо что-то перепутывать? Хотя в прошлый раз я перепутала он. Вот и вот. Все. Ну, ладненько, погнали. Давайте, здравствуйте, кто выбрал первый овен. Королева мечей и маска. Маски с Королевы мечей вспоминается. о фильме с Керри Маска. Ланенько, давайте. Давайте. Поиграем в ассоциации. Так. Так, сюрпризики. Сюрпризики на работе. Дорогие мои, ваши разумные действия приведут к очень интересным последствиям. И вы это должны учитывать. Если возможно, некоторые серьезные решения могут происходить, возможно. А... Чьи-то решения способствует какому-то развитию. То есть я не удивлюсь, если здесь а, какой-то упор от женщины. Возможно, женщина вам поможет в работе, если вы там мужчина. Либо вы женщина рабочая. Тут а, лошадка наша. Поможете какому-то человеку. То есть вот здесь способствование какой-то женщины. Либо как женщина львы. Но если вы женщина, то и ваше какое-то... Другая женщина вам тоже способна помочь. То есть здесь я бы сказала, что в действия женские, и, возможно, не только женские, а просто некоторые решения к очень, могут быть, к очень хорошим последствиям могут привести, к очень значительным. Возможно, некоторые здесь значительные перемены в работе. Нет перемены, я бы сказала. Хотя даже по десятке, ну вот понимаете, здесь бы у нас еще корабль. Возможно произойдут некоторые устаканивания в некоторых вопросах. Устаканивания, но ну, по-другому я не скажу. Возможно в работе кто-то устаканится здесь, либо какое-то учреждение станет более гармоничным. Если вы мужчина, дорогие мои, мужчины овны, прислушайтесь, возможно, к женщинам. Потому что с женщинами тут овнами, либо просто с женщинами рядом с овнами, очень сильно хорошая карта. А вот с мужчинами овнами здесь не очень. Поэтому вот здесь какая то больше, больше подразделение. Возможно, если вы на человека какого-то другого загадывали, то, возможно, какие-то разборки с некоторым молодым человеком здесь присутствуют. Не будем рассказывать и смотреть, кто здесь Овина, а кто телец. Поэтому, возможно, какие-то разборочки. Здесь повышением не пахнет, но, но, но какими-то... Не прибавками. Возможно, рост предприятия самого будет, где вы, если, допустим, находитесь, либо рост вашей работы где-либо. Возможно, вы станете известны кому-то. Но здесь больше рост расширения, рутиз взаимодействие именно с женской позицией, но не с мужской. мужская какая-то здесь больше диссонанс, нежели резонанс. то есть здесь какой-то такой момент. если по поводу нахождения, не нахождения работы я особо могу сказать что кто-то здесь ее найдет понимаете здесь уже что-то растущее здесь уже есть какие-то задатки здесь уже что-то есть то есть дорогие мои возможно вы что-то для себя найдете да могу сказать если в принципе с такой позиции смотреть но смотрите, чем это будет вам, с чего вам будет это стоить. Если что, вот если какое-то такое, хотите найти для себя что-то спокойное, либо хотите просто устаканиться в жизни, смотрите, как, бы, как каким боком и чем вы готовы. Ну, не жертвовать, а больше какие последствия будут у этого всего. Хорошая позиция и сюрпризы в принципе хорошие. Возможно, правда рост предприятия, либо рост самого самоорганизации, переорганизация. Ну что-то типа такого может коснуться некоторых людей. Возможно, кто-то здесь хорошую классную рекламу даст. Если, если вопрос давать, не давать рекламу, не давайте рекламу. Это способствует большому развитию процессу успеха. Он на полном серьезе. Рыцарь Чаш у нас за рекламу отвечает, если что, не на полном серьезе. Я где-то видала в книжках. Поэтому вот. Но Здесь такие значительные, я бы сказала, перемены будут, но они не, не слишком не слишком Да что, да, что смотреть, да, что смотреть? Хочу вот еще на этой. Кто-то будет пожинать вклады своих успехов, в своих предприятий, если вы начальники. Да, очень, в принципе, хорошая позиция. Здесь могут быть, кстати, я бы сказала, возможно, некоторые даже легкие деньги. То есть здесь могут присутствовать у кого-то реальный такой заработок и особо. Не то, что особо трудов не вкладывал. Человек достаточно много, возможно, вложил, но ожидает каких-то результатов. Здесь может быть какой-то некий заработок для вас. А здесь очень сильно, если вы ищете все равно работу, здесь очень хорошая позиция, есть все-таки ищете. Правда. Правда. Если вы ищете, но у вас при этом что-то за или есть, либо опыт, либо люди, кто вас может с кем-то свести. То есть у вас должно что-то при этом присутствовать. Если просто с голика начали и не знаете куда, вот я не уверена, что здесь какие-то даже подсказки вы найдете для себя в этом варианте. Здесь у людей, люди работают в организациях по большей степени. У людей возможно большое предприятие, либо хорошее такое устаканивание. И надежно. Здесь есть надежность здесь существует некий рост. Возможно, если кто был в неустойчивых состояниях, непонятных вообще по поводу работы, здесь устаканится. Я прям сразу говорю, то есть у нас даже по десятке, по якорю, все здесь устаканится. Если кто-то что-то хочет куда-то двинуться с этой работы, я не могу сказать, что вас пустят. Если кто-то хочет о себе какие-то рекламы давать, давайте. То есть вот этот какой-то период для осенью еще раз Расскажу, что действия, решения будут очень сильно влиять на вашу эту осень и в вашей работе, какая бы она ни была. То есть здесь, если что, просто так, если куда-то что-то рыпаться, это будет иметь некие последствия. Но если вы собрать организацию в кучку и воедино, то прикольно. Если кто-то здесь какие-то объединения ищет. Ищите дальше. Поэтому, ну вот здесь хорошая позиция для работы. У кого, у кого, у кого что? Я думаю, здесь каждый что-то найдет для себя. Тут какая-то вот раздробленная все. Все интересно раздроблено. Ну давайте, ладно, будем прятать карты. Будем прятать карты. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал Тельцов? Пажик. Крест. Отлично. Отлично. Пажик, Пажик Жезлов. Такой, такой интересен интересный жезл, вы потом посмотрите. Ой, а на чем подписываемся? На чем подписываемся? Вы же знаете, да? Вы же все понимаете, да? Любой мужчина, любовь все Так, два мужчины. Дорогие мои, если кто-то здесь под каким-то началом работает, то могут быть, э, как же, ленивцы, могут кто-то не работать. Если вы начальник, либо начальница, смотрите, кто-то может хандрить, кто-то может юлить, кто-то может вообще сослечь. Дорогие мои, вот здесь вот какая-то немножечко, немножечко бедламом попахивает. Вот прям бедламом. Немножечко вот каждый будет на какой-то своей волне здесь. Здесь вот именно разношерстная волна у всех причем. Либо у вашего коллектива, либо у вас, либо вы просто не знаете, куда себя деть, и вы просто ищете работу. Если вы ищете работу, я не уверена, что вы ее найдете. Если вы хотите новую работу, также не уверена, что... Най... Возможно, найдете, но будет тяжело. Я прям сразу говорю. Давайте я вот совет сразу выберу. Ну, сразу советую, потому что здесь такая немножко тяжеловесная, немножко такая спонтанная, скумкана. Это вот то же самое, когда вот вы понадеялись на человека, а человек вам а, алё алё а я слег, а вы так а, да ты чё да ты гонишь ну вот здесь вот тоже может такое быть возможно какая-то хандрение со здоровьем либо как-то переусердствование это тоже может кстати происходить то есть ухудшение какого-то самочувствия да возможно вы просто ухудшите какое то свое самочувствие допустим ну просто простыли да и просто на работу не будете ходить хандрить все дела и уже вы как ну слышно я уже не могу потому что я болею ну вот здесь вот Просто осторожнее всякими, со всякими вещами, и все. Я думаю. Поэтому давайте совет поэтому по этой позиции. Ну -ну. Будьте благосклоннее, хочется мне так сказать. Мои дорогие мои. Если вы начальник, если вы даже подчиненные, то есть здесь учитывайте мнение, мнение самомнение других людей. Не смотрите со всех свысока, не думайте, что просто так. У людей могут быть веские причины, обстоятельств, чтобы не выходить на работу, либо чтобы как-то сделать. То есть здесь не смотрите на все так свысока, не переусердствуйте также со своим здоровьем, что вы не заболеваете этим. Как же гордыни, гордыней, пожалуйста, это не ваше. Вот здесь немножко попахивает как снисходительнее. Просто будьте к себе, к своим окружениям, к своим достижениям. Возможно, кто-то здесь много тянет а всякую интересную лямку за других людей. Дорогие мои. Здесь тоже может происходить, что кто-то наложил на себя груз ответственности. Также у нас и крест, у нас тут десятка жиров, смертушка. Ну, интересно, короче, груз ответственности, потому что пока вперед, Просто всему при этом знаете меры. Будьте снисходительны к окружению, к людям меньше вас, младше по возрасту, возможно, неопытнее, допустим, чем вы. Вот здесь я бы сказала немножечко снисхождение. Также здесь может происходить просто все не по плану идти. Просто учитывайте какие-то форс-мажорные, кстати, обстоятельства, которые, да, форс-мажорные обстоятельства, либо какие-то еще. То здесь может такое, кстати, происходить. Возможно от других людей. Ну, вот здесь, здесь, да, возможно, просто легче относитесь к, некой, к некоторым людям, кто не имеет такую компетенцию, либо такой опыт, как вы. То есть здесь больше какой то такое снисхождение. Будьте добрее к миру и ко всем вокруг. Поэтому, дорогие мои, как-то так. Возможно, кто-то на себя очень сильно возложит некий труд, дабы как-то выйти, вылезти и набраться опыта. Если вы собираетесь здесь впрячься за что-либо, ну вот правда, допустим, а если так? да. Дорогие мои, если вы собираетесь подписать для себя какие-то долговые, да, как же сказать, да, подписать себя на какую-то работу, которая требует больших сил, либо дол и долгих, причем, каких-то вложений, возможно, средств, либо инвестиций, здесь очень хорошая позиция для именно рабочих лошадок. То есть, кто хочет подписаться на какие-то тяжелые ноши, тяжелый, тяжелый труд, вперед с песней, если только вы выдержите это. Я не говорю, что здесь не выдержите, нет, вот, но если кто-то вдруг впишется в какие-то ситуации, где надо башлять, батрачить и работать, вперед с песней. Вы можете здесь заработать, на полном серьезе заработать и открыть для себя какие-то... Интересные возможные знания, либо перспективы, либо даже людей, возможно, даже женщин. Либо женщин с женщинам, либо женщин-деньги все дела. Дорогие мои, игра здесь некоторая, стоит свеч для того, чтобы куда-то впрягаться. Если вы к этому морально готовы и, соответственно физически, здесь это очень сильно важно. Вот здесь игра стоит свеч. Дорогие мои, если кто-то, а вдруг кто-то чем-то занимается, куда надо много сил вкладывать, окупиться. Я бы сказала, да. Но если, конечно, здесь вы понимаете, о чем идет речь. Ладненько, дорогие мои, ну вот, короче, какая-то такая интересная вещь, вещь. Добрый, добрый, добрый. Давайте, на сюрпризы в работе у третьего варианта близнецов. У Близнецов. Все молчат, потому что все слушают. Так, у Близнецов. Крутяк. А Рыцарь мечей. Все дела. А ч? Просто с колодцем. С источником. Лиса, либо, холо, либо колобок Дорогие мои, вот колобок Знает, что он ото всех ушел Но от лисы-то он не ушел кто? Лиса или колобок? Вот здесь вот, вот Как раз-таки о колобки хочется мне Немножечко сказать, потому что здесь у нас Лиса, мыши, все дела Ну, Короче, всякая интересная семерка мечей Выпала, всякая дичь Так Хорошие сюрпризы. Дайте-ка дайте подумать. Мне немножечко надо порассуждать. Угу. Главное, с какой точки зрения вы на все это смотрите, дорогие мои. Из каждой ситуации можно выйти в какую-то для себя выгоду, либо найти для себя какие-то плюшки. То есть вот здесь вот как раз таки э, может происходить такой вариант развития событий, что сюрпризы в работе вас ожидают только при том условии, что вы посмотрите все немножечко с другой стороны, э, для себя, возможно, выгодной. То есть здесь надо искать ходы, надо вот как мышка на сыр, здесь надо для себя что-то искать. Если искать новую работу, э, дорогие мои, если для вас это выгодно, если для вас это хорошо, это наилучший выход, то вперед, конечно, с песней, никто здесь вам не запрещает, но никто не диктует вам, что здесь делать. Но вот здесь, вот здесь такая позиция, для себя сюрпризы вы найдете в любой ситуации, но только смотреть надо под разными углами. Если кто-то сделал какую-то бякушку... А ты посмотри, что ты можешь в этом случае сделать, потому что каждая неудача – это классная возможность, дорогие мои. И главное просто об этом очень хорошо помнить, когда у вас случаются какие-то такие вещи. То есть вот я бы сказала здесь больше в, таком, в такой ситуации. То есть здесь очень хитрая позиция, здесь она непростая. Ну вот вы будьте непростыми и хитрыми. Я не говорю здесь хитрить, ерундить. Но по семерке пентаклей просто уже у кого-то как-то не получится. То есть вот здесь, возможно, держите хвост, ветер, ветер нос по ветру. Также, но из каждой ситуации вы можете найти для себя выгодную позицию, которая может потом сделать для вас некоторое счастье в вашей жизни. Дорогие мои, главное найти этот, вот этот сыр, вот этот вот вот будьте Джерри. Не будьте вы котом том Зачем он вам нужен? Будьте Джерри, на нюх все, идите, будьте все хитрее. Вот вы, Том и Джерри. Вот здесь Джерри. Будьте Джерри ищите, ищите по-всякому по этому свой сыр и свои какие-то плюшки по, по запаху. Но здесь как раз таки и я и сказала, то есть при, вот смотрите, он ищет сыр, а там препятствия. Дорогие мои, вот для вас это будет препятствие либо веселая горка, это тоже надо учитывать. То есть здесь, конечно, я немножечко отошла от темы. Так вот, здесь вы найдете для себя плюшки, даже очень сильно классно, но при условии, что вы будете смотреть все с разных сторон и точек зрения, на полном серьезе. И у вас эти плюшки даже с первого, с первого взгляда могут не порадовать, но со второго вас порадует и даже очень, и даже вы скажете: да и слава богу, что так и все и вышло. Господи, а я-то думала все, а это никак, а это вот. То есть вот. Ну, такой момент. Был, момент колхоза мой. <свят> Минутка колхозности включена была. Поэтому, дорогие мои, ну вот, короче, как-то так. Близнецы, я надеюсь, вы меня услышали. Здесь вот именно искание рыскание для себя, каких-то привилегий, ситуаций, которые. И даже если какая-то вот кака <свят> случилась в вашей жизни и под названием Мышка. Рыцарь мечей с семерочкой, с семерочкой и с повешенным. Вот даже если какая кака случилась в вашей жизни, из всего можно извлечь пользу, выгоду, либо какую-либо ситуацию, чтобы она не повторялась. Поэтому, дорогие мои, как-то... Так, люблю вас. Тут очень, очень вот такая вот такая заковыристая позиция. Но вы найдете очень достойные плюшки, если будете вот идти вот хитроумным способом. Возможно, просто нужно как-то хитроумно изощриться, что-либо сделать. Либо как-то продумать, возможно, какие-то моменты в вашей жизни и в отношениях, возможно, с людьми, либо в резюме, либо в поиске, то есть что-то нестандартное, что-то приятное для себя на на на находить, если кто-то имеет какую-то для себя какую-то другую работу. То есть здесь авантюризм чистой воды, и он вам сыграет в плюс. Но я не говорю, будьте авантюрными вот так. Нет, здесь будут обстоятельства, которые будут делать так, чтобы были бы авантюрными. Вот здесь вот как-то... Я бы не сказала, как нагибание раком, но здесь это будет. То есть будут какие-то такие ситуации, где надо будет вертеться, крутиться и вот нюхать свой сыр. Найдете сыр. найдете Очень сильно классный, здоровский, на полном серьезе. Поэтому давайте... А были. Были. Что? Непонятно. А, рак. Это раз, два, три. четвертая позиция рак. у нас. Здравствуйте, кто выбрал рак. А возможно просто циферку 4, их 12 если? О, как! Мака гора. Мака гора. Раки. А что случилось? Потерялись мои. Давайте. Ой. А что здесь? И сюрприз? Как сюрприз? Ну давайте еще горе. Ну так, мало ли? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дорогие мои, здесь люди. Здесь люди, возможно, мужчины, возможно, кто-то, возможно, и с работы, возможно, какой-то люди, человек, мужчина... На звери, женщины, люди. Вот здесь люди. Люди вам помогут, кстати, добиваться каких-то вершин, высот. Либо подскажут, как это сделать. То есть, возможно, кстати, здесь могут люди просто вам помочь. Это раз, но это не основа. Это просто как такая подложечка сюрприза. сюрприз. Сюрприз-подложечка означает, что некоторые люди вам будут способствовать, либо покровительствовать в каких-то ваших... Нет, вот здесь я бы сказала, здесь покровительствовать. Ну, давайте дополнить. Да, дополнительно я скажу. Скажу. Со, со, скажу, я скажу. Я, конечно же, сказываю. Вот. Дополнительно, возможно, в резоне за, за вас чей-то вопрос. Поэтому, вот, короче, как так. Подложка у вас есть, дорогие мои. Это из людей, из мужчин. Мужчина, если вы сами для себя, то сами для себя, возможно, друзья. Возможно, врачи друзья. Поэтому, дорогие мои, подложка здесь у вас люди есть. Ну, дайте немножечко лоха, вот... дайте-ка подумайте. К чему-то стремиться. Всегда главное к чему-то стремиться. Дорогие мои, у вас стремление ваше очень сильно будет зависеть и будет играть в вашей работе. Ваше стремление и ваша инициатива. Вот что. Это думал, думал, думал, думал. Ваша инициатива. Так, дорогие мои, да, возможно, некоторая инициатива даст некоторое знакомство с некоторыми людьми. Почему бы, собственно, нет, если так а, случилось, если у вас там никакой подложки особо нету. Поэтому вот, дорогие мои, как-то не пуху не вам а в ближайшей вот этой на в работе осенью. Инициатива. Вот самое главное. Даже если вот что-то я сказала на стриме, это вот, вот первые там слова, что я сказала, это вот самое основное для раков. Давайте для львов. Ребята, приветики. Приветики, львёнки, Львенки, львенки, восьмерка мечей иду. Восьмерка мечей иду. Как-то не особо приятно. Даже с такими сочетаниями. Ну ладно. Будем смотреть, что у нас здесь. <свят> <свят> сюрпризы. Сюрпризы, сюрпризы, сюрпризы на работе. Восьмерка мечей, отшельник и граф. Ну, это обычно, когда осознавание, понимание, что для меня лучше, а что для меня нет. Возможно, будет некоторая остановка, передышка, и, возможно, кто-то здесь задумается, ульвят, потому ли я пути иду. И это раз. Дайте подумать. Связующих особо карт, что можно, в принципе, здесь сказать, их вот этих нет. вы сами по себе будете этой осенью в работе. Дорогие мои, ну правда, вот здесь вот как не подступиться к вам? Я бы сказала, что здесь вы сами с усами будете. Возможно, я не скажу, что вас кинут, не кинут, но здесь именно какая-то вот индивидуальность, какая-то ваша умнота в каких-то вопросах, вам будет неким огоньком и светом для продвижения, либо, либо для основания, возможно, бизнеса, либо еще чего-то. Возможно, вы будете кому-то помогать. Но здесь вот такая, вот, знаете, вот здесь позиция отреченности ото всех. И вот сама себе на уме. И вот, вот, вот сами себе на уме будете. Сами себе, возможно, будете работу строить. Возможно, сами себе свой там отпуск строить будете. Но вот здесь вот сами по себе вы будете. Вот это такой сюрприз в работе. Возможно, некое будет сделано предложение по... Вот, Короче, сделай, как знаешь, и вы будете творить, делать, либо как-то еще вытворять. Поэтому вот здесь какая-то индивидуальность, возможно, предпринимательская какая-то жилка очень сильно сыграет роль. То есть здесь надо, кстати, быть в уме-разуме, но не особо сильно закапывать себя в своей же голове. Вот сами с усами, вот сюрприз на этой работе, сами с усами будете. Если кто-то к вам пристал, поверьте, отстанут. Либо вы сделаете, либо вы как слушать никого не будете. Я бы сказала, больше так. Возможно, будет какое-то подписание на чего-то очень сильно тяжелое. Но, но со сроком действия, типа того. Хм. Интересно. Вот вам особо здесь никто и не указ. Ни карт, ничего львы. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но вам никто не указ, что ли, будет. Либо вы сами просто сделаете так что какое-то, как, как же сказать-то: общество, где вы сами над собой и тому подобное. Здесь я бы сказала, какая-то такая дичь. Сюрпризы в работе. Да. Может здесь ли вы некоторые, допустим, сами себе зарабатывают на жизнь вне зависимости от кого-либо? Особо изменений не вижу. Возможно, вас кто-нибудь подтянет. Подтянет, либо, да, да, да, либо кто-то даст совет. Но вот здесь именно вот давание, понимаете? Вот здесь две карты восьмерка мечей и иерофант. Здесь нету связующей карты давания, то есть кто-либо, что-либо. обычно восьмерка мечей и Рафант. Это вот сам по себе. Потом еще у нас отшельник. Я вот сам знаю, что мне надо. Вот слышу, мне не надо ничего говорить. И вот здесь вот то, все то же самое. Вот как будто мои слова просто по боку. Че? Вот здесь вот либо человек, возможно, выберет эту позицию, что вот, Мария, вот, либо вот с такого склада характера, что вот без разницы, что не скажи, я сам знаю, что мне надо делать по этой жизни. Никто мне не указ. И вот здесь вот все. Все то же самое. Я вот даже да, сказать даже не знаю как. <смех> Интересно. Либо вы у меня классный, что я могу сказать, либо кто выбрал именно такую позицию пятый. То есть, возможно, да, возможно, кстати, вы, может быть, проявите какие-то, может, творчество, либо какие-то творческие наклонности, таланты, в принципе, вашей деятельности. Но вот здесь вот как вам никто не указ будет. Вот сюрприз в работе. Может какой-то, да, может кто-то... Нет, здесь не, не запихивание в рамки, Нет. Возможно, будет некоторое время, чтобы посвятить какому-то учению, изучению чего-либо, либо своему дому, то есть некоторое времечко и отпуск. Здесь тоже может, кстати, происходить. Но вот здесь вам никто не указ. Да. Если вы сами, сами предпринимательскую деятельность ведете, очень сильно классно. Хорошая позиция, такая надежная. Может, надежную сферу выберите. Если кто ищет, допустим, какую-то работу, я не могу сказать, что вы найдете. Но не могу сказать, что вы и не найдете, не так и не сяк. Но здесь отшельник просто с пустой картой вышел. А у отшельника путь он своеобразный, он свой, и причем он здесь не закончен. Он пустой картой перекрыт, поэтому не могу сказать дальше. Ну как бы не повернула вас жизнь все во благо давайте скажу так но здесь очень сильно такие душевные карты чтобы именно вам так и сказать поэтому дорогие мои раки вот какие-то интересные такие сами с усами вы у меня будете этой осенью ладненько давайте погнали далее гулять сама по себе да да да но еще раз хочу сказать там восьмерка мечей восьмерка мечей это обычно какая-то накрутка себя но даже если кто-то вас к чему-то будет принуждать, вы на это как-то обращать внимание, что ли, не будете, либо вообще это слушать не будете. То есть вы будете слушать больше своего внутреннего гида, если у кого здесь есть по львам, свой внутренний голос, подсказки, свою голову, свою какую-то праведность, правильность, неправильность, праведность и правильность, и праведность. И правильность, либо неправильность. Вы как-то будете больше ориентироваться на какие-то свои опыты, факты в жизни, нежели чего-то еще. Возможно, кстати, ваш опыт, но если по такому, то опыт больше здесь подходит как резонанс сочетаний до иерофант, как опыт больше. Не чей-то. Вот чей-то как раз-таки здесь и не указано. Я и причем говорю здесь как-то... Как-то особо не видно каких-то вмешаний а чужих лиц здесь, как-то все вот так вот, вот как кремешок, вот как вот как вот камень кинешь и все, а камень ничего не будет достигать, клюра разобьется. Вот здесь вот то же самое, поэтому я даже сказать не могу ничего. А о чем мне тут говорить, как бы бесполезно в таком сочетании что-либо говорить, это особо не бес бесполезно, но не бесполезно только те факты и это та, та речь, которая людям здесь должна помочь. Вот это не бесполезно для этих людей. А, а, а, а все остальное бесполезно. Особенно на Либо для тех людей, кто выбрал эту позицию. Поэтому вот так. Давайте дальше. Дева. Дева, солнце, туз, Пентакли. Дев, я хочу тут быть! Я хочу здесь! А почему Девы туз Пентакли выпал? Ай! И солнце! Да ну вас! Вот. Все, все остальные можете не смотреть. Знаки зодиака, все, все, все захапали Девы. Это, это время, Дева. <смех> не вру <смех> не вру ну давайте ой дева дева куда же несет <смех> в какие дали ой дева дева а двери у дев очень много открытых а чья-то дверь кстати немножко захлопывается <смех> дорогим Перед девами открыты очень большие просторы. Главное девы, чтобы позволяли себе давать эти просторы, чтобы они себе умели это давать. А не от кого-то зависит. Девы, слышим, я надеюсь, да? Слышим. Слышим. У кого-то может случиться реорганизация, либо увольнение, я не удивляюсь. Кто-то может уйти с работы, кто-то может просто переименовать все на свете, кто-то может открыть для себя какие-то пути. Здесь пути, соглашения, классные какие-то свершения, путешествия, здесь какие-то они успешны. Здесь надо шире вот смотреть. Вот шире на все смотреть, больше, больше иметь в виду каких-то факторов при учете чего-либо. Но здесь, правда, здесь очень хорошая позиция, возможно, дает какие-то шансы, а вы их не видите. Либо не видит какая-то тут женщина. У нас тут королева чаш под эгидой всяких э эмоций. Вот. Поэтому вот как-то вот скрыть какую-то непонятную фразу. Вот так. Да. Поэтому, девы, прям если находить что-либо, но ну, по такому сочетанию, что можете все найти на своем пути. Прям вот, девы, гиб-гиб, ура, ура! Хочется мне сказать. Да, да дорогие мои, по интуиции по я не особо вам скажу, Просто здесь много страхов по этому поводу, я так понимаю, либо переживания, нет, переживания, страхи немножко другое переживания здесь очень сильные. Двери открыты в любые ваши просторы, к любым соглашениям, к любому путешествию, к любому институту, инст... Инст... институтке моей. Поэтому, дорогие девы, ну у вас прям все классненько, все замечательно, возможно, какие-то ваши амбиции очень сильно вознаградятся. Поэтому, дорогие мои, вперед Песни Порвем всех Поэтому вот так Вот такая позиция А что здесь сказать? Все здесь классно, здорово и прям приятно Но сомнения кому-то прям вот излишне не дают куда-то двигаться Ладненько, Дивы, вы меня слышали Все классно, здорово Зашибись и замечательно Давайте дальше Весы Весы Весы, ну как обычно, как обычно, как вы думаете, как обычно, если норман, что может упасть весам? Конечно же, перекресток, а что же еще может упасть весам? Весам, вот как всегда, что-нибудь падает. Ну, имейте в виду, если из а и 8 восемь чашечку упала. Поэтому ну, давайте посмотрим. Ой! От переживалок будете все находить. Вот я бы сказала, как-то ваши какие-то переживания, как раз-таки будет либо хотелки, вот чего-то прям большего и тому подобное, вам будут как раз-таки как-то снабжать на действия. То есть вы здесь весы можете планомерно, планово достигнуть каких-либо результатов, да. То есть здесь вот как-то вот тут такую, вот такая позиция. То есть вот здесь вот как хомячки в колесике. Крутите колесико, хомячок худеет. Пишем хэштег за худение хомячка, если хочешь я вовремя, поэтому, дорогие мои, вот сюрпризы осенью, да, может быть работа такая подкинется, что надо похудеть, надо в это девилири, да, клубы дела. и вы на велосипеде катаетесь, вот, похудеть с помощью работы вперед спись. Ладник, что у нас здесь? Ну, дорогие мои, ну да, ну да, да, да, да, да, да, да, да, да mm <laughs> Hmm. <laughs> Ну здесь надо ну, не то, что попку рвать, но попку напрягать, чтобы достичь каких-то плюшек. Давайте, давайте вот хорошие сюрпризы здесь будут по тому сценарию, что если вы что-то будете к этому стремиться делать и направлять свою некую энергию в это мирное для вас некоторое русло. Пожинать плоды будете только с помощью, возможно, некоторые, кстати, людей здесь могут, кстати, помогать некоторые люди вам способствовать, но также некоторые люди могут способствовать э, чему-то нехорошему э, в вашем каком-то э, продвижении. Это возможно, но я не буду говорить вот как-то так. А возможно от вот это как пословица-то нет худа без добра. И вот здесь вот тоже у весов есть такое нет худа без добра. Поэтому, дорогие мои, планомерное выполнение каких-то трудов э, и будет вам э, счастье. Счастье. Мужик тут выпал. Любовь, мужик. Ой, а может кто-то себе мужчин на работе найдет? А! Ну, если мы про работу спрашиваем, а тут у нас мужчин любовь, счастье, а возможно мужчина любовь, счастье будет приносить вас и подпитывать вас. А что Да, ну, а вообще а посмотрим. Посмотри. Посмотрим, да. Возможно, что-то вам купить-то облагородить, либо еще что-то. Поэтому, дорогие мои, как-то так. А возможно, какой-то коллективизм, в принципе, будет очень сильно хорошо идти. А возможно, какое-то внимание со стороны какого-то противоположного пола будет. То есть новые люди, новое внимание, новая любовь. Вы можете новую любовь встретить на работе. На полном серьезе. такого может здесь, кстати, проигрываться. да ты мне не веришь, а вот вот что чё, чё, чё ты смеешься? Не надо смеяться. Это такое возможно. <с refrigerant> возможно также, что ваша любовь будет способствовать вашим продвижениям на работе. Поэтому не по, похлопаешь, не полопаешь. Ну, вот здесь вот-вот здесь вот позиция, вот, короче, как-то так. Дорогие мои. Но я бы не сказал, что здесь кто-то будет батрачить до искончания веков и сил. Кто-то вот как раз-таки, кто не будет батрач, будет переживать, что не батрачу, и батрачить будет дальше. Поэтому вот. Вот здесь какая-то такая большая позиция. Не полопаешь, не пожопаешь. Поэтому давайте далее. Здравствуйте, Скорпионы. Что у нас для вас а, на оси? Королевы Жизны. Интересно. давайте смотреть ну, давайте смотреть У королева злох главное чтобы дом был все окей okay, да а потом уже и на работе все будет здорово да. А давайте не путать дом работать будет тоже все здорово А вот просто будет домашняя работа, да? Вот здесь вот как винни и пятачок. Вот, вот как пух. Пух, который вот все, капухом везде надо. Вот здесь, вот как-то да. Вот здесь как пухи. Очень сильно бы я бы хотела вам сказать будьте спокойнее, пожалуйста, пухи мои, <смех> пухи-скорпиошки, будьте спокойнее, да все будет тип-топ, что, что нервничать, что вот отказываться от всего, что вот болеть, не надо болеть, не надо отказываться, вот какая-то вот немножечко может быть нервотрепочка у людей, но связано то ли с домом, то ли со, со, со, со, со, со, со, со, с мужчиной, то ли у мужчины, если скорпион, то может, в принципе, да, э, то ли, то ли, то ли, то ли у семьи, здесь вот какая-то вот-вот прям, вот угу, угу, угу. дома надо отдыхать, дорогие скорпионы. и вот здесь вот такие вы у меня интересные лошадки, вы у меня тут правильные, прям в доску, в доску правильные, в доску праведные, но дома надо отдыхать. И вот здесь вот про дом, про семью я бы хотела вам немножечко напомнить. Что, возможно, сюрпризики-то там больше-то ожидать, нежели даже на работе. Возможно, ваши домочадцы, может, ваш мужчина, может, ваши женщины требует к себе будет внимания. Но здесь вот именно вот личная жизнь, семья, долг. Здесь очень прям все близко. чтобы навести порядок в доме, наводите порядок в себе. Чтобы навести порядок на работе, надо приводить порядок в дому. Чтобы порядок дома привести, надо приводить дома в порядок в себя. Поэтому, дорогие мои, находим в себе всякие силы, дабы привести всю себя в норму. Всего себя, всю себя. И тому подобное. А потом уже играть, а потом уже танцевать, а потом уже веселиться. Либо какие-то плюшки от жизни получать. От вашего внутреннего состояния, от вашего внутреннего желания. От компромиссности, бескомпромиссности. От вас очень сильно здесь все играет. От ваших жизненных принципов. И от, ваших, от вашего ха ти Здесь, конечно же, больше скорпионом не то, что полагается. Плюшки, возможно, просто сюрпризы в работе, они будут зависеть как от семьи, именно что в семье будет происходить. Вот какая-то такая немножечко вот Возможно, здесь эмоционально связывают семью, дом, дом, семью. То есть здесь тоже может такое, в принципе, быть. Поэтому здесь указ, понимаете, на семью все. Хотя мы смотрим про работу. Поэтому могу сказать, что ваш рабочий момент очень зависит от того, что происходит у вас и в вашей семье. Поэтому, пожалуйста, вот это все учитывайте. Некоторые факторы вашей жизни – вот, возможно, и из-за вас какие-то вещи все-таки происходят, поэтому и по вашей инициативе, то есть, дорогие мои, да. А если вам кто-то не дал работу, значит, семье будет проводить время, поэтому смотрите сами, решайте сами. Возможно, тут время как семье стоит кому-то посвятить. Поэтому, короче, как так. У меня даже сказать нечего. Здесь все как-то связано. Прям рядышком. Рядышком рядышком. Давайте дальше. Привет, привет всем. А, давайте со стрелец. Стрелец. Что у вас в стрелец, сюрпризы в работе? У стрельцов. А, Холесница и сад. Ах. Ну давайте, у меня несколько есть такое сочко Вот это... Надо подумать. Так, сюрпризы в работе, хороший сюрпризы осенью, осенью, осенью, осенью. Сами с усами, кстати, как и другой вариант. И при этом в одиночку и изворотливый. Это типа как лев плюс близнецы и все вместе. Все то же самое, что вот здесь. Я кому говорю, там вроде стрельцам, да. Стрельца. Угу. Нет, здесь сложновато, прям позиция. Я понимаю, что это не особо сюрприз. Дайте-ка подумать. Здесь как налаживание связи идет. Возможно, разрозненная, кстати, на работе возня. Крыши, крысиная, мышиная возня будет. А если, а если не мышиная... Адатушная. А если, а если, а если вот так? Здесь попахивает просто со всех сторон скрупулезностью, скрупулезностью изучением, утопанием в какой-то деятельности. То есть здесь именно возможно, а в принципе, почему бы и нет? Стрельцы, возможно, все-таки какой-то. Может вас возьмут какой-то проект, где надо, допустим, очень сильно, сильно усердно работать. А вы у меня такие очень усидчивые люди. Здесь именно усидчивость, скрупулезность, именно планомерность. И вот какая-то такая возня очень, возможно, вам то ли даваться будет. Вот, я бы не сказала, что вы здесь замораете руки, а сюрпризы на работе, вот именно какая-то скрупулезная, возможно, работа, которую вот надо-надо делать, и при этом очень-очень-очень-очень, не на то, кто, кто и что рядом с вами. Если вы хотите так работать, то это ваш сюрприз. То есть, возможно, если кто-то ищет работу, в принципе, может ее найти. Но она будет вот как-то очень напряжная, и при этом надо будет много сил туда затратить и какой-то своей гениальности с опытом вместе. Вот как будто здесь каждый найдет какое-то все свое. Ну правда, дорогие мои, ну вот здесь как-то вот немножечко странноватенько, возможно, просто для меня. Я здесь не вижу особо каких-то повышений, возможно, изменения в работе, либо в режиме, в графике. Здесь могут, кстати, быть люди меняться, возможно, я не скажу увольнение, но кто-то что-то, возможно, какие-то задержки. Но здесь, как вот пойми, вот как вот как негатив, вот это, для кого-то это будет какая-то усердная работа. Вот как раз-таки для кого-то это будет позитивом. Это будет сюрпризом. Но так как у нас сюрпризы хорошие, то какая-то такая скрупулезная работа, либо вообще работа тогда найдется, грубо говоря. То есть здесь вы найдете работу как по душе, если вы ее ищете. Дорогие мои, если кто здесь ищет, вы найдете работу по душе. Но здесь люди тогда, они больше особо идут своим путем и никого особо не слушают. Они могут быть подвержены чужому мнению. Это может быть здесь. Здесь могут проигрываться, они могут прислушиваться. Здесь какая-то скрупулезная работа которые будут затрагивать э, всю вашу какую-то подноготную, с, с, с, ваши чувства, ваш разум и тому подобное. Немножко здесь попахивает, у нек для некоторых людей будет испытание на прочность. Сюрпризы в работе, если кто любит какой-то такой план работы, кто-то любит вот в одном копаться, что-то делать, мастерить, возможно просто делать свою работу, которую надо вот аккуратно, допустим, что-то делать, вот такая работа, возможно, вам, вам придет. Если вы там любите, не знаю, писать картины, либо что-то вот что-то аккуратное, там маски намазывать, все дела, это тоже может проигрываться, что вам такая работа просто придет. А, либо, возможно, такой заказ. Возможно, заказ будет очень сильно непростой, кстати. Возможно, какие-то для кого-то здесь именно преграды, но будет очень классно преодолевать. То есть здесь и люди, которые, в принципе, нравятся сложности. Здесь не могут выбирать какие-то другие люди. Вот хоть убейте. Это тогда не сюрприз, это тогда для вас будет каторга. Если кто любит легкие пути, это не для этих вариантов. Даже вот я бы сказала, кто загадал. То есть здесь определенного склада характера, если это является сюрпризом. То есть здесь мышиная возня, но кто это любит делать, кто любит вот что-то полномерно рассматривать, либо что-то исследовать, либо вот какую-то проводить работу, прям вот чтобы, вот чтобы вот все было готово и не придраться. И вот для этих людей некоторые такие испытания, возможно, просто тупо будут в радость. Вот здесь, вот э, поймите, вот эта позиция, она не для всех, я прям сразу говорю. То есть, вот здесь, если сюрприз какой-то. Нет, дорогие мои, вот здесь наоборот Я хочу сложности, я хочу какой то экстрим, драйв, что-то Про работе, и это мне будет веселить Бодрить и тому подобное, вот здесь люди Такого склада, и вот это нравится Почему-то людям, мне такое не особо Нравится, но прикольно, то есть А вот здесь это для людей, какой-то Для таких людей будет являться сюрпризом Вы простите, если вы кто-то там Другой планеты, либо вы, Либо вы ищете работу, вы найдете Вот здесь я бы сказала любую Даже, любую найдете работу, можете, можешь, выйдешь, нашла работу, все. Дорогие, а вот здесь машина красивая возня, у кого-то прям будет прям вот в кайф, вот вот как-то как, как -то так. Так, давайте дальше. козерожки козерожки здравствуйте. Тройка жезлов и всадник. Всадник. Так, козерожка тройка жезлов, всадник. Ну, как я бы сказала, как вот у дев. Так, а здесь у нас что? Начинайте, бегите, неситесь, и хочется сказать, узнавайте, <свят> узнавайте, ваша какая-то колготня играет очень, а, ваш... а вот здесь, как вот, знаешь, как птенчики, как птенчики, которые вьют гнездышки, вот там рабочие, вот, вот, вот стрельцы были муравьями, а вот здесь козерожки как птенчики, возможно, кто-то может в сфере информации, журналистики работать, здесь прям идеально. А может быть стоит прислушаться, да? Вот здесь как-то, вот какой-то шебутной характер будет играть очень сильно для вас в пользу, кстати. Вы можете очень сильно много чего узнать, много чего поведать. У вас могут быть поездки, у вас могут быть свершения, вы... Кого-то кругосветка даже. Кто здесь такой интересный козерожек? Ну, ваша суетливая такая вот такая натурка, если даже если вы не козерожка, а просто этот вариант выбрали, вам сыграет как-то в плюсики. Вы кто-то вот что-то где-то услышите? Возможно, здесь будет поток некой информации, которую для вас сыграет очень... Которую вы не знали. Вы даже не представляли а то, что это можно, либо то, что так можно, либо, либо о другом каком-то человеке. То есть вот здесь... Возможно, через вас будут находить какие-то вещи. Либо кого-то, либо работу, либо узнавать. Возможно, какие-то сплетни через вас. Есть какая-то такая суетливость. Везде какая-то суета. И по картам, и здесь, и тут, и там. То есть по, по оракулу, поэтому именно суета и суетливость. Даже стройка жезлов. Но ну, здесь, вы понимаете, у нас всадник. У нас также есть и... Аист. У нас также есть и вот такая... Она суетливая. облакам. Суетливая сама по себе. Имеет суетливый характер. Если с такими динамичными картами именно в начале, но не под конец. А, так как у нас тут еще изменение Аист, то я бы сказала суета. Также у нас Паш. Сфера информации. Шестерка мечей. Возможно, здесь могут сыграть... А Сюрприз, сюрприз. Ну, как информация, да, но здесь именно ваша дотошность и ваш поиск, возможно, истины, либо каких-то истин для себя здесь очень сильно важный какой-то приток вам даст. Возможно, включат какие-то изменения, в, не знаю, даже в плюсы, до вашей судьбы, либо что-то чего-то такое. Возможно, этот месяц, то есть сюрпризы этого месяца, возможно, какие-то новости будут, тоже могу сказать. Новости, вести, причем очень сильнокаменные, незыблемые, точные. Возможно, кто-то вам поведает, а другому не поведал. Но вот здесь вот именно какая-то информационная деятельность. Возможно, если вы ищете работу, посмотрите в сфере информации, вестей, не знаю, блогов. Может, сделайте какой-то акцент. Может, такое тоже проигрывается, в принципе. Если кто ищет, они знают, что. То есть козерожки. Но здесь вот какая-то информация, какая-то суета, суетливость. И это как-то вам в плюсик будет возможно какие-то даже люди с которыми вы там прервали все контакты здесь тоже могут быть кстати да вот ваша какая-то динамическая суть вам вот играть будет как-то в пользу и выплату поэтому дорогие мои вот короче как- то так вот другое даже но у вас будет значительные изменения возможно даже некоторые открытия в осенью. Я бы сказала здесь больше так. Не будем давать лишней информации птичкам, а то, а то расползется. Поэтому давайте дальше. Я не говорю, что болтливости и кто-то болтливый. Ни в коем разе, нет. Ну, здесь какая-то прям такая информация. Здравствуйте, водолеи. Туз мечей, совы. О, мудрые наши, о, мудрецы, самые мудрые это водолеи. Этой осенью будут, ладно, а вдруг гениальные идеи, новаторство это ваше все. Водолей, давайте же посмотрим сюрприз. А, бессердечный взгляд на вещи, куда же деваться? А, все рубить будем. Если вам нравятся разборки, то вперед с песней. Покарать кто-то здесь точно будет. Кого-то, дорогие мои. Не могу сказать вас. что то не особо мне язык-то поворачивается. А вот здесь, вот знаешь, вот здесь немножко буйство попахивает. Буйство краса. Возможно, будут происходить очень сильно интересные события. Кстати, здесь могут быть очень хорошие деньги у кого-то. Возможно, не особо каким-то таким путем будут они заработаны. Возможно, но не факт. Но здесь очень здесь пахнет денежкой. Очень сильно пахнет денежкой, дорогие мои водолеи. бизнес деньгами. Деньга-бизнес, все здесь есть. Вот тут, знаете, вот как вот яйки отрастут у всех свете, даже если вы мужчина. А, простите, правда, но вот здесь вот прям вот, прям, водо водолеи наше все, водолеи прям круч-тучи, -мо, моё вот-вот. Если что, если вы загадывали на водолея, обращайтесь, обращайтесь, даже не думайте. А водолей не будет смотреть на ваше разбитое сердце, водолей вот, -вот как скажет, так отрежет все. И Водолей будет прав причем. <смех> вот, вот, вот, вот. Кто-то, возможно, Водолей будет бессердечны на работе с кем-либо. Из-за денег, не из-за денег. Биться до последнего. Возможно, какая-то битва-борьба будет. Дорогие мои, ну вы как-то будете... Вот давайте, Водолеи, сюрпризы на работе. Будете в тонусе. <смех> Одним словом, будете в тонусе. Возможно, держать в тонусе все окружение. <смех> Ну, здесь очень классно, правда. Тонизирующий мои лосьона. Вот здесь вот все вот про вас. Деньга, я вижу деньгу. Прям вообще классно. Так. У единственного знака, где вот точно, точно деньга обязана быть никак иначе. Если не обязаны, вот эти люди сделают так, чтобы деньга была выплачена. Вот ты-то и не сомневайся. Ты не сомневайся. Здесь на все пойдут. Поэтому, водолеи, ваша какая-то такая, возможно, дерзость сыграет вам такие какие-то... Возможно, вы так будете действовать. Да. Возможно, кстати, вам кто-то будет способствовать. Но вот здесь я немножечко... Немножечко не буду заходить вглубь, я расскажу варианты. Возможно, какие-то ваши друзья будут способствовать получению денежных ресурсов, может как повышение, но я бы не, сказ... я, я бы не сказала здесь как повышение. Возможно, ваши друзья, либо кто вам разбил сердце. Если у вас были такие. Спасибо, Лисенко. Спасибо большое. Если у вас были какие-то конфликтные ситуации с мужчиной, я не вижу, чтобы они были разрешены. Если в таком сочетании и. Да, все-таки под пятерка живых. Я еще кину. Еще кину. Ну, про вообще пятерка. А, не, не, не, не, не. кто-то, а, давайте так, лить в ушки кто-то здесь может, кто-то здесь реально лить в ушки, а, не знаю, водолей, позволите, не позволите это вам решать, лить в ушки, что а, нету, нету сейчас, а, денег нет, а вы держитесь, дорогие мои, ну я не уверена, что вот это вот, кто-то так сделается с помощью этих водолеев, нет, Здесь очень сильно неотвратимые карты, которые вот все порву и, и, и по еще одну солью, еще, еще скажи мне либо Очень сильные совы, дерево, рыбы, собака, солнце и лилии. И здесь у нас туз мечей, плюс у нас императрица, плюс тройка мечей. То есть здесь достаточно такое, такое волевое. Поэтому сюрпризы, сюрпризы, сюрпризы. Будете выгрызать что-либо, будете не то, что грызть всех, но, возможно, будете напряжать в некотором напряжении. Возможно, добьетесь какой-то получки, но с помощью, возможно, кого-то, либо себя, либо своих ресурсов, либо своего разума. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь вот, вот такая какая-то энергетика в работе, сюрпризы в работе. но кто-то здесь может в уши лить насчет денег. Насчет то, что либо их нет, либо не вовремя, либо попозже. Ну что-то типа такого. Вот. Кто-то кому что-то не достанется. Возможно, кого-то будете защищать. Кстати, если вы с кем-то работаете. Кого-то защищать будет. Либо защищать будут вас. Возможно, чью-то честь. Кстати, тут может, в принципе, проигрываться. Поэтому водолей. Э, держитесь. А, а в принципе, от кого здесь держаться? Тут от водолеев надо держаться. Тут. Давайте дальше. Погладим водолеев, пускай рвут когти вперед с песней. Здесь вольвое прям все. Ваша воля, короче в песне. Поэтому давайте водолеюшки вперед удачи вам во всем! При этом двери-то у вас причем открыты. Главное ее схватить, сгрызть тому подобное. Давайте дальше. Здравствуйте, рыба. У вас вот много карт, я помню. Помню много карт. Угу. Рыбки. У вас еще. Ой, рыбки. <смех> рыбки. А что здесь происходит? Подождите, подождите. Я сейчас всем отвечу. Всем спасибо. Все вылетело. Отлично, шикарно. Ничего не надо, ничего не надо. Тут, ага. Так, тройка жезлов, тут двойка и четверка. У кого будет здесь свободное время? Свободное время для всех всяких благ жизни. Дорогие мои, а кто здесь под махинацию может попасть? Ну, смотрите, смотрите, здесь может кто-то вас ну, не то, что спровоцировать, а как-то вот сделать так, чтобы вы на что-то что пошли. Здесь вас может склонить на свою сторону зла. Дорогие, дорогие рыбки, здесь здесь может быть, если кто звездный войны смотрел, Мишвини, а в Ситхов. Ситхов, вашу джедайскую жизнь, дорогие мои. Вот здесь, как ни странно, кто-то может вас совратить на какие-то вещи, на какие-то сласти, на какие-то плюшки. Вот здесь зло будет явное ну почему я так говорю почему об этом смеюсь я не вижу здесь обманов я не вижу здесь каких-то вещей я вижу здесь соблазна на работе возможно кто-то придет на работу вот такая мини юбка а ты будешь сохнуть по этой мини-юбке и по тому, что скрывается за ней а здесь такое очень сильно вероятно но здесь вот как искушение как сладости как вку... возможно какие-то корпоративы которые вот возможно все вот здесь вот да, поэтому, если вы заведете джедайскую жизнь, смотрите, чтобы ситки ее не попортили. А возможно, ситки сделают ее еще лучше. Здесь вот искушение всякого рода может присутствовать на работе. Возможно, вы такие любвеобильные у меня будете, возможно. Не знаю, на какие-то такие вещи будете ссылаться. Но вот здесь, возможно, то, чего вам недоступно было раньше, станет доступным. А возможно, какие-то скидосы здесь по работе, в принципе, могут здесь происходить. А почему, собственно, нет? Здесь вот, вот понимаешь, вот для рыб, вот плюшки всего мира, и вот, вот них. <смех> <смех> но у них все запретное будет. Возможно, здесь вкушение запретных плодов, и он очень будет сладок. Вот сюрпризы вот такие. Отказываться или нет, Ну вот здесь вот, вот как вот бабка Натра сказала, откажетесь <смех> или нет. Правда, дорогие мои. Ну может как вот делать очень сильно вот такие вещи, которые как возможно вот что-то раньше, что недоступно было у кого-то, вот на работе вот просто вот недоступ... отстанет доступно. То есть доступ возможно куда-то будете иметь. А почему собственно нет? Возможно в какие-то дали, в какие-то да комнаты все дела будете расследовать что либо. Возможно доступ куда либо то есть можете получить. Возможно через работу принципе, почему бы и нет? Но здесь вот, понимаешь, здесь вот искушение, здесь запретное, а запрета, здесь очень сладко будет. Ой, поверьте, Аша, ну туз же, ну, двойка победит. Снова-снова на все хочется согласиться. А, возможно, вас на какую-то работу, может, такую позовут, что вот отказаться будет сложно. Но здесь вот, вот, вот какая-то сю сюрприз, такой, такие сладкие дары здесь будут. Давайте вот... вот Медовый спас у нас сегодня. Вот медовый спас у нас упал на рыб. Возможно, пожинание каких-то плодов. Тоже здесь может, кстати, идти речь. Ну, вот пожинание и постижение чего-то недоступного. Возможно, вам что-то станет доступным. Вот хоть убей вот это прям вообще. Я бы сказала, больше какие-то соблазны. Ну, вот, вот как-то вот. А вот а дальше вот как-то вот не могу сказать. Да что, раньше вы не знали, вы это узнаете. Возможно, может, как информация, если недоступная вам это на, на, надо может, в принципе, так. Но что-то недоступное станет доступным. А возможно, какая-то, а, какая-то, а возможно, какой-то. Ну, дорогие мои, ну, здесь вот какие-то вот соблазны на. У рыб будут тут ситхи вас вот такими печенюшками, вот которые твои любимые будут они звать тебе. Поэтому, дорогие мои, спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Ставьте лайки, комментируйте. Ой, прикольно. Прям про Прям классно. Давайте вперед с песней рыбки. Если кто здесь умный, человечек-то. <смех> Смотрим, да, чего падает. <смех> падает, падает. Интересно, поэтому правда, правда. Поэтому... А Ставьте колокольчик, зиндзон и подписывайтесь на канал. И чтобы не пропустить следующее видео, надо на зиндзон подписаться. Поэтому желаю вам всего самое лучшее. Пока-пока.